Итак, друзья, пришел вот на такое вот место. Дальше, пока туда не пойду, решил поставить вот здесь. Здесь, короче, вот такая вот кочка. Да, траву натаскала, нагрызла. И стою, короче, не вводя, так сапоги вот так уже скрывает. Вот. Сейчас в ожидании. Посмотрим время, сколько. Ладно, время не буду. Телефон выключен, батарейка сеять Она, короче, уже это, не заряжен телефон. Сейчас постоим, подождем где они наши уточки я когда по дороге ехал вот там вот где машины идут вот примерно я вот здесь где-то был отсюда четыре вот штуки пошло туда на ту сторону улетели Вот, вон два черка пошли метров 100 надо домов так ну надо ружьишка приготовить друзья налетики здесь есть так вот как-то так по звуку не знаю чего так шапку сейчас сниму одену просто так камеру а то у меня уже голова вспотела друзья вот так пускай будет все дело так вот так дело вот такое охота она непредсказуемая друзья ну, короче, что, я ушел метров за 900, наверное, от своей березы, где у меня велик. По моим расчетам, было ближе вода. Но так как дождей нет, вода, видать, впиталась. Сейчас, друзья, вот так за сделаю, сяду. Буду сидеть, ждать налеты. Будем надеяться на лучшее, друзья, что уточка попрет. Но я думаю, тут если фраза 2 сейчас бахнуть, она вся поднимется, что здесь есть. И она пойдет летать. Вот. Так, ну вообще-то можно и вот так пристать, потому что она меня сильно не будет видеть, утка. Издалека, допустим, я ее замечу, она ко мне пойдет, и я смогу по ней стрельнуть. Вот. Друзья, могу присесть, если я ее увижу раньше. Так, чайка на меня летит Чаечка. но чаечка нам не нужна так сейчас камеру еще раз поправлю у меня ремень слабый но все стоим с ветром ждем уток друзья в камеру шипит ветер надо будет как-нибудь мне сделать ветрогаситель на нее на камеру с губки с поролоновой вот ну с обычной посудной губки делают и камера потом не шумит ветер так не дует так сейчас ружишка приготовим будем стоять ждать так зарядил я короче без контейнерку фетров три штуки патрона ставил вот сейчас в ожидании уток так, ну она, в принципе, с утра сильно рано идет утка, и вечером она начинает часов шесть уже начинает бегать, гулять, и вот до самой темноты она ходит. Но сейчас ничего страшного, подождем. Все, забрались, мы место нашли, такое более сухое для нас. Так. Нет? Каждый раз когда иду на охоту Боюсь что забуду лицензию Разрешение на оружие И лицензию на отстрел добычу птиц вот постоянно стараюсь проверять все, и авторучку беру постоянно с собой. У меня даже две авторучки сегодня. Одну не смог найти, куда я дел в прошлый раз. Она оказалась в чехле от ружья, а одну в карман взял. Вот, друзья, так что надо относиться к этому ответственно. Потому что если тебя поймают егеря, они заберут у тебя ружье, и все. А мне это нафиг не надо, друзья. Я хочу охотиться, хоть как-то охотиться. Ну я думаю так же само любой охотник думает как и я вот я можно сказать давно не охотился нормально вот в открытие пострелял нормально потом после еще сходил пострелял у меня патрончиков было нормально и сейчас вот мне елена помогла патронов купить спасибо ей большое как бы спонсорская охота это вот такой вот лайк спонсоры должны быть у всех друзья как то вот. Если бы у меня была возможность, я бы тоже кому-нибудь помог, друзья. Так что это вообще классно, когда тебе вот... Кому-то понравилось видео, и помогли тебе, Помогли в этом деле. Патронами. Вот. Но ничего, пока уточек не видно, друзья. Пока что никто не стреляет больше, не слышно. Я, наверное, раза три слышал уже выстрелы были, и то, как вот я снимал видео. Больше не был. А, вон, вон, утка плавает, друзья, вон. Вот взлетел чирок пошел. Видите? Пошел чирочек вот. Видите, черок пошел. Он оттуда его приплыл. С того водоема. Он меня уже увидел. Я стою. Видите, здесь же стою. А она вот так идет, эта вода. И там вот чашек вообще много. Я там вот заплывал, когда стрелял по уткам-то. Друзья, помните, вот недавно-то с глав главпатрона я стрелял. Вот, метров может сто отсюда вот туда дальше вот это сорока полетела блин так <плодисменты> ну смысл тут нету сейчас идти друзья просто идти вот так это фигня были бы у меня болотники или забродники это вообще бы классно было надо будет на следующий год купить вот так вот забродники оденешь они кор... тебя по грудь скрывают а здесь максимум по пояс есть глубина и можно было бы идти просто в воду зайти и идти по воде и поднимать и стрелять по ним по всем уткам можно было бы классно охотиться даже без лодки друзья <coughs> как-то так вот сегодня жена мне сделала вафлей с собой со сгущеночкой я взял сахатиночки хлебушка термос взял Перекус небольшой будет Я сегодня, если честно, с утра только один пирожок с ливером съел И все, больше ничего, даже чая не попил, друзья Вот а получилось так, что Ну, неохота было почему-то Я вчера классно поел Перед сном две тарелки борща классного съел С барсуком С барсучим мясом, короче, друзья, съел Вообще такой классный супчик получился Борщик вот такой вот, блин, друзья Всем рекомендую, если у кого есть барсук, сварите борщ ну Там вот машина какая-то стоит, непонятно. То ли они на охоту приехали, то ли что Десятка какая-то что ли Но это если на охоту, с той стороны если б, Если б я думаю, правильно понимаю на того мужика, который там охотился в открытие со мной Если б он там Вот сейчас червок пришел он туда Там видать оттуда вот тоже чашка идет Вот сюда пошел он, в камыш Друзья, я проворонил Если он туда сейчас заплывет, и он будет стрелять Он поднимет уток, и они будут налетами кружиться И нам будет удобнее вдвоем стрелять Но опять же, здесь, друзья, блин, уток будет херово искать мне Вообще херово Я сейчас лодку, во-первых, далеко оставил Мне надо будет как-то более-менее ближе подпускать их к себе в лед Стараться стрелять, чтобы с той стороны они не были Вот этого канала Стараться, чтобы они лучше на мою сторону прилетали как-то и тогда только стрелять, не над водой Ну, если еще над водой, как бы, ладно, фиг с ним Можно будет воду, если уронить, то можно будет за лодкой потом сходить, достать Если будет какая удача сегодня А вот на ту сторону это уже как бы фигово будет Потом искать плоховато будет, друзья, там лазить Даже если, если я на лодке туда переплыву, мне будет потом искать пока мышу неудобно там Я уже забуду, куда она упала если упадет сегодня вот как-то так, ребятули <музыка> еще один червок в лед пошел туда, вот сел но я вот все-таки думаю, друзья, сейчас может мне со своей кочки пройтись вот туда метров на примерно 100 там посмотреть, если развилка есть можно будет там присесть и сидеть как-то или что я даже не знаю как мне быть то вот там вот сейчас вот в основном летят они и там скорее всего больше водоем вот ладно наверно пройдусь я туда вот чашка здоровая друзья прям отошел метров 30 Островом чашка. А Здесь походу засидка была. Не, здесь просто открытое место такое. Вот. Но сюда они должны плюхаться, друзья. Кстати, они сюда вообще грамотно должны плюхаться. Вечерком-то. Мы сейчас туда прогуль.